Я так сука. Э! Нет. Лимонад, сука. Лимонад, лимонад. Ну ладно, Поехали. Абримане! Фида! Это ты мне сказал, Блять, я не, не пику, я прям Йоля! Чернее! <смех> <смех> <смех> <смех> блядь! <смех> Он еще пиздит, да <смех> Давайте его что ли спрячем? <смех> я сказал закопать его. У нас я весь час. Давай давайте заново. Почему-то время да, я говорю. А-а-а! Бошки отрубает вам. <смех> Лен, Лен, смотри, это же Паша. Ч ⁇ Ч ⁇ Ну-ка, Лен, смотри. Это же Паша. Блин, <смех> <смех> давай. <смех> Поцеловал. не может быть... Это же, Паша. Это шутка. <с Bei> И да ты понимаешь, что вот это вот вот это вот короче дерево, вообще вот это все... это Я не знаю, что это происходит. Жили в России. Что это вообще происходит? Вот что... Я давай еще раз. Машину не Я вам пивка принесла. Какого пивка? Смотрите, что я вам принесла. Это не пивка. Пивка не носит. А, ну, а что случилось-то? Наверное, закончится. Я сейчас говорю. Один. Что, Что случилось там? Да? да у них траул, псишки, наверное, закончились. Да у них траул, псишки, наверное, закончились. Без пары. Правда? Да. Правда? Да йо Берем нахуй ящик. Друг-да-друг, брат-да-брат. Пошел этого не хватало. По... А? Пошел нахуй, Са. Нахуй твоя жопа хорош, попусти. Очень здорово. Ареа, нам еще ничего, этого не да, хватало. Ареа, пускай остынем. И тебе тоже надо остынуть. А потом они оба приляжут, и оба остынут. Ты остынул? Остынул, остынул, блядь. Это правда? Что правда? Ну тоже что там... Какого-то... Может быть, я убрали. Да, я закрыл. Да никто на тебя ничего не ху... Ну и ты... Блять! Стой, стой, а хули он открыт вообще, блядь? Все, вот сейчас,